Здравствуйте, зритель. Делать было мне нечего, сидел дома у коронавируса. Решил заняться соседним огородом. Здесь у нас был постоянно рост будяки, мудяки. Проучитель ничего съедобного. Решил заняться вот таким делом. Огородники-любители. И при этом не добавляя никаких химикатов, пестицидов посмотреть как она себя покажет тем более земля тут отгуляла прилично вот кое-что тут высадил подсохну под вечер будет палить мышку загородился тоже тут, тут есть непрошенные гости под названием куры и он вот, потихоньку буду развивать этот кусочек от бурьяна пока заняться нечем Коронавируса, работы такой нет, всех заставляю сидеть дома. Ну, посмотрим дальше, показывать результаты буду в своих видеороликах.